Что не стоит делать, если собираетесь банкротиться? Существует... Существуют распространенные ошибки, которые совершают должники перед процедурой. Первое – это попытка продать или подарить имущество близким родственникам. Все сделки граждан могут быть оспорены в течение трех лет. Поэтому Отчуждение имущества перед процедурой банкротства, особенно такие подозрительные сделки между родственниками, скорее всего, могут быть оспорены. Проданное за бесценок или подаренное имущество будет изъято и включено в общую конкурсную массу. Все то, что будет распродано на торгах. Второе. Это продажа имущества по очень низкой стоимости. Сделки, когда должник продает имущество по подозрительно низким ценам, вызывают вопросы и с высокой долей вероятности будут оспорены. Часто люди при заключении договора купли-продажи указывают меньшую стоимость, чтобы не платить налог, например. Поступая таким образом, нужно понимать, что в случае банкротства такая сделка будет вызывать вопросы. Третье – это рассчитываться с одним кредитором в ущерб другим. Если долги присутствуют перед несколькими кредиторами, то распределение выплаты должно быть справедливым. Нельзя нарушать интересы одного банка, чтобы заплатить другому. Такие сделки будь, будут оспорены ущемленными кредиторами, а должник рискует остаться с несписанными долгами. Главный совет всем, кто собирается подать на банкротство, не торопиться продавать, раздаривать и прятать имущество. Консультация специалиста поможет сделать все по уму и не лишиться имущества из необдуманных действий.